Нос сует, Я и... банк... Ой, Я... Ну, сует, и где отсюда? Ой, ну пущать мной увязалась а вот и пошла, пошла, пошла. Подыгрывает. Вот Ой. так. Подыгрывает. Своего не упустит. Однозначно. Если что-то на столе оставил, всего попрощайся. Прям нашла, нашла, нашла. Да, нашла. да, да. да. Я впервые вижу такую кошку, которая настолько прост... Привет.